Да уж, прав и я весь первый раунд. Всех наших тем временем посливали. Остался против двоих. Еще там же, Не затащишь, я дизлайк поставлю не стороне. И еще сотню сверху накручу. Вон он был, за тиблицей. Вон, возьми скорбюрничек, золотой. Граната! Бомба взята. Мы выиграли раунд. Всем привет, и сейчас фрагмент этого видео будет довольно старый, посмотрите на мое звание, да еще и по виду карты мосты вы можете это легко понять. Прикол здесь в том, что парень, который остался один в пять сейчас, сделает кое-что просто невероятное. Блять, сыграй уже ты, блять, мне не время, пожалуйста скороч. Да вон там в прицеле лежал. Ч он я... делает? Это да, да. что да. такое? Ребят, сейчас всех поубивает, отмечают, блядь. Да. Сейчас выйдет минус даст, да и так, -мо! Осторожно! Граната! а сколько времени нужно чтобы разминировать бомбу если вы штурмовик этому парню хватило и 6 секунд мы победили бомба и снова у нас РМ. Казалось бы, ничего необычного, но вдруг случается такое, после чего мы подумали, что варфейс херам поломался. Оба. Все вдруг послетало, пропал килбар. Короче, враги начали светиться красным цветом. Это как вообще понимать? да уж закончилось все это загрузочным экраном без наград кстати напишите в комментарии было ли у вас такое вот интересно будет почитать к сожалению, таких моментов, как эти, у меня сохранилось не так уж и много, поэтому вот все, что было, я собрал и вам показал. А если у вас есть что-то подобное, если у вас есть что-то интересное, можете скинуть это мне в личку ВКонтакте, ссылочку на страницу я оставил в описании. Обязательно добавляйте меня в друзья, я, если честно, думал, что успею набрать до Нового года 300 тысяч, но, видимо, не судьба. Сейчас нас отделяет от этой цифры более 9 тысяч, ну, наберем в следующем году. Всех с наступающим Новым Годом, всем пока! Ну а прямо сейчас определим победителя прошлого конкурса, для этого скопируем ссылочку с того видео и перейдем на сайт, который выбирает случайный комментарий, по которому я это делать и буду. Более 6 тысяч комментариев, значит придется немножко подождать, потому что выбираться будет какое-то время. Итак, у нас любитель Warface выпадает. Посмотрим, выполнил ли он все условия конкурса. Подписаться на идеи по Warface и на мой канал. Все отлично. Я тебя поздравляю, теперь тебе осталось просто написать мне в личку на YouTube. Чтобы это сделать, переходи на мой канал. Раздел «О канале». И вот здесь справа ты увидишь отправить сообщение, пишешь туда свой ВК, ссылочку, и мы с тобой списываемся. Пока-пока.